Всем привет, ну что, весна в разгаре, давайте сегодня посмотрим тему, которую вы мне заказали, и звучит она так, а что же ожидать этой весной тебе? Ну что, меня смотрят не только мужчины, но уже очень много женщин, поэтому скорее всего этот расклад будет универсален я конечно понимаю что обращаться скорее всего будут к мужской аудитории естественно потому что второму я делаю для мужчин аудитория которая всегда с самого начала была со мной вот кстати у меня новинки для вас в общем для связи для упрощенной связи я для вас специально добавила ссылочки на мой инстаграм, на мой телеграм, вы сможете писать и туда свои темы и, кстати, обращаться за личным раскладом. Ну что ж, кстати... Ссылочки эти я постараюсь в течение времени добавить под все свои видео, но это достаточно много времени занимает. Я сейчас не располагаю им, поэтому если вам что-то нужно вот под этим видео, пожалуйста. Ну, а мы с вами сегодня берем классическое Таро Уэйта и, пожалуй, возьмем Киппер или Норман. И будем делать такой расклад, чего же ожидать этой весной. Я, пожалуй, сделаю два варианта. Хотя вы знаете, что мой канал э, всегда как бы... Э, я старалась сделать для вас универсальный расклад, как бы один, да потому как вселенная наша она в одном раскладе и рассказывает всю картинку, но потому как меня смотрят мои постоянные подписчики, которые очень любят развивать свою интуицию я думаю сделаю парочку вариантов, хотя естественно рекомендую смотреть полностью видео от начала до конца и понимать насколько тот или иной вариант резонирует с вами ну что ж, вариант номер один, вариант номер два. Я почему-то взяла две карты. Ну, так, так сказать, карте места. Может быть, так было нужно. Сейчас я доложу, пожалуй, сюда Ленорман, а Кипер у меня будет ну, как бы в таком свободном доступе. Может быть, мне захочется уточнить какие-то моменты, которые будут раскрываться в той или иной позиции. Итак,. Вариант номер 1, вариант номер два. Пожалуйста, загадывайте, смотрите, какой коридор, в принципе, ваш, да, куда бы вы хотели пойти. Возможно, какая-то карта резонирует с одного или с другого, значит, нужно тем более смотреть оба варианта. Выбирайте, я пока подожду. Еще хотела сказать, что сейчас время у нас непростое. Конечно, многие просят сделать на бизнес, на работу, на новую работу. Смогу ли я найти новую работу? Ребят, сразу хочу сказать, что без обид. Это, в принципе, тема личного расклада. Почему? Потому что, ну, это будет в общих чертах, вы же хотите поконкретнее, поэтому, ну, поймите правильно, я такие, конечно, прогнозы, расклады не вопрос сделать для вас в онлайн режиме, но если вам все-таки это важно, допустим, у вас есть несколько э, проектов, да, которые вы хотели запустить в своей жизни, это не обязательно, как бы... Рабочие проекты, да, это касаемо вашего личного. И если вы хотите более достоверную, точную информацию, то, конечно, это только личная консультация, да, скажем так. У меня почему-то вышла карта солнца сама, пока я это все проговариваю, Но уже, в принципе, успешно ваше, ваше будущее говорит не о том, старший аркан солнца, кто сейчас сидит, да, вот смотрит, Свое окошко в виде компьютера, планшета, телефона и так далее. Ожидайте чего-то хорошего, яркого, солнечного в вашей жизни. Ну что, я думаю, вы уже определились, да? Сегодня у нас два варианта. Начну с первого традиционно, а второй отложу вот сюда пока. Ну что, старший аркан башня. Старший аркан башня, видите, да? Такой серьезный аркан. И рыбы. Ну что, для первого варианта я могу сказать так. У большинства людей, которые здесь собрались, вышли карты сами вы видели. Тройка мечей и король кубков. Меня смотрит мужчина, у которого разбито сердце. Вообще удивительно, карты выпрыгивают из моих рук сегодня. Вы сами видите именно из этой колоды случился вот случился вот крах да карта башни крах его э, системы э, знаете вот как э, он находился в отношениях в которых э, что-то произошло, мы не будем сейчас причины говорить. Вот на данный момент вы нажали на это видео, и у вас боль в сердце от неудавшихся каких-то отношений, где вы себя чувствовали зажатым именно в энергетике выражение своей любви к человеку. да, То есть здесь Или Элинарман об этом говорит, здесь любовь. Мужчина либо теряет сейчас любовь, да, любовные отношения, либо он запаян на том, что это невозможно, потому как треугольник, это еще может быть, это у нас как бы, да, расклад онлайн, все варианты стараюсь проговорить для вас. И вот такая ситуация на данный момент у него сейчас. То есть карты в данном моем раскладе, который я запланировала для вас, как бы сигнализирует мне о том, в каком состоянии вы находитесь. Если это ваш вариант, то, конечно же, вы его верно выбрали. И, естественно, я сейчас буду смотреть на двух колодок, чему, чего вам ждать этой весной, да, ну, конечно, честно скажу, то состояние, в котором вы сейчас находитесь, да, в котором вы себя нашли, оно для вас очень болезненно. Для вас это случилось либо неожиданно, да, один из подвариантов, либо все к этому шло, но вы как бы были неосознанно, не понимали. Возможно, женщина заблокировала вас, либо вышла из отношений. Для вас это в данный момент времени очень болезненно. Еще раз, я просто случайно посмотрела на колоду, наоборот ее, увидела карту Солнца. Еще раз этот старший аркан. Это говорит о том, что вы очень хотите... Чтобы эта ситуация поменялась, вы хотите действовать, да, Саша Аркан Башни очень сильный аркан. Он говорит о том, что эта ситуация не может длиться долго. Для вас это очень болезненно, вы будете принимать какие-то решения, так как вышел сам мужчина. Если с меня смотрит леди, которая чувствует то же самое, то я могу сказать, мужчина озабочен этой ситуацией. Он бы хотел что-то поменять, да, вот хотел возобновить ваши отношения. Карта представляете третий раз ее беру вот не зря не зря такие карты сегодня у нас гадают Да, карта влюбленной карта выбора здесь смотрите здесь будет успех в этом самом начинании до да, в котором вы сейчас в крахе да, будет э, начинание новое если вы сделаете правильный выбор в своей жизни здесь э, проблема том что люди не вместе что они не могут выразить свои чувства у меня уже очень видите карта семерка пентаклей да вот говорит о том что долгое ожидание здесь, здесь а... Либо женщине, которая сейчас находится по ту сторону экрана, да, смотрит этот расклад. Нужно сделать выбор либо мужчине, который смотрит этот расклад то есть король кубков. Здесь вот ожидается весной именно этой весной, на которую мы смотрим, что у вас все-таки будут эти отношения при условии, что вы правильно сделаете выбор в своей жизни. Это очень важно для вас. Это то, что вселенная вам хочет сказать, потому что здесь очень много старше. Арканов. Тройка мечей это карта болезненного такого состояния, опустошенности, невозможности двигаться дальше, невозможности принять себя, невозможности установить какой-то диалог в своем внутреннем состоянии, да, успокоиться. Это такая очень сложная карта для восприятия. Даже вот даже партнера своего, да, если вот даже вы находитесь в треугольнике, вы не можете принять полностью чувство партнера, потому что вы его делитесь с кем-то еще. Вот, кстати, сейчас наоборот у меня десяточка Пентакли говорит о том, что действительно ваш партнер, либо партнерша находится в отношениях достаточно серьезных, достаточно стабильных, и вам обязательно нужно сделать этот выбор, нужны ли вам эти отношения или нет. Но чего мы будем ожидать? Да? колесо удачи. У вас, в принципе, вот то, что говорил, старший Аркан Солнца, у вас, в принципе, все может быть. Причем карта подвешенной. Смотрите, вот долгое время вы ожидаете. Вот, понимаете, здесь. Три карты говорит о том, семерка пентаклей, старший аркан подвешенный, старший аркан колесо года говорит о том, что многие из тех, кто сейчас на этом варианте несколько лет ждут чего-то нового в своей жизни, нового ветка, либо новых отношений, потому что здесь карта башни все-таки разбита, да, разрушена. То есть кто-то, кто смотрит сейчас этот расклад в женщина, вы или мужчина, вы ждете чего-то нового, вы подвесились в Старым, потому что для вас это тройка мечей, разбитое сердце. И как бы карты дают вам понять, ищите любовь. Если вы решили выйти из этих отношений, да, ищите новую любовь. Карта влюбленная и карта солнца. Либо она вам будет дана, если вы добровольно выйдете из этого старшего аркана, подвешенный. Это добровольно вы себя загнали в эту ситуацию. Либо вы мужчина, который добровольно не делает этот выбор, да, и находится в этом... Состояние разбитого сердца, тройка мечей. Понимаете, здесь вот такой вариант вот более, скажем так, как вам сказать, ну, как бы уроковый для вас, что как бы здесь, само собой, не происходит это исцеление, да, из этих депрессивных мыслей, которые длятся по старшему аркану уже очень долго. Здесь нужно действительно действовать. И вам не хватает действия, вам не хватает. Смелости принять решение. Еще несколько карт возьму из классической колоды и перейду на Ленорман для вас. Ну что, давайте смотреть. Чего ждать этой весной? Хм, туз мечей. Вы будете действовать. Причем вы будете действовать очень смело, резко, достаточно, знаете, бескомпромиссно. Почему? Потому что вам надоест, вам надоест это состояние. Вот то, что я говорила. Восьмерка кубков. Вы уйдете из тех отношений. Видите, человек уходит из чего-то выстроенного когда-то, оставляя вот таких вот 8 чаш, 8 кубков, да который он когда-то наполнил да, своей любовью. Но эта любовь для него была, скажем, когда-то... Ну, вот видите, шестерка чаш на обороте. Это любовь из прошлого, та, которая мешает вам, как вам сказать, ну, возвращению к вашему вот этому, знаете, состоянию здесь и сейчас. Здесь два подварианта, дорогие зрители. Здесь либо вы уйдете в сторону вашего бывшего какого-то взаимодействия в прошлом, то есть та женщина, о которой вы тут думаете, если вы мужчина, либо вы выйдете из отношений, да, которые вам приелись, потому что тройка мечей. Это может быть стабильные отношения, которые длятся у вас там количество лет, и они вам не приносит удовольствие, и по карте башни вы решили их завершить. То есть даже не вы решили, а произошла, собственно, у вас ситуация сама по себе, где вы поняли, что больше не можете так быть. Десятка мечей вам очень тяжело тянуть это, понимаете, тянуть из года в год какие-то ваши, ну как вам сказать, по карте Ленорман чувства, которые не приносят вам удовлетворения. Возможно, здесь опять-таки проиграются ваши треугольники, многоугольники. Вы наконец то решите сделать какой-то выбор. Еще карта Ленорман указывает, конечно, на ваш потенциальный денежный приток. Я могу сказать, он будет здесь возможен. Пока что он сейчас у вас стоит на позиции карты башня, понимаете, да, и от этого вам тоже не очень хорошо, потому что для тех, кто здесь загадывает план, ну, не личных отношений, а развития своего потенциала, как человека занятого, да, вот в какой-то сфере, вы ожидаете каких-то прибылей от того дела, которое вы когда-то, по королю кубков да когда-то начали и сейчас у вас некоторые застой по троечке мечей, вы ожидаете вот этого всплеска карта Солнца. Я сейчас спрошу, если говорить о чувствах, о денежном канале, чего ожидать у вас в ближайшем будущем весны. Вот весна у нас, да, три календарных месяца. Карта Луна. Здесь будут подводные камни, здесь будет непростая дорога друг к другу. Здесь будет непростое знаете, взаимодействие, потому что есть у вас люди, в окружении, именно те, кто вот сейчас смотрит, да, ребята, девушки, здесь в окружении люди, которые, которым не стоит доверять, вы их прекрасно знаете, вы с ними общаетесь каждый день, есть, к сожалению, по этой старшему аркану, есть люди, которые не совсем хотели бы вашего успеха. Подумайте об этом. Кто, может быть, ваши, так сказать, это может быть даже ваше ближайшее окружение. Возможно, вам стоит ваше стратегические планы, держать в секрете, разрабатывать их, но не делиться ими, потому что это влияет, я вижу, карта башни, это влияет и на вашу самооценку, возможно, не поддерживает вас кто-то из ваших. Но это не обязательно могут быть а, такие, знаете, а, сложные разговоры, конфликты. Нет, не в этом дело. Здесь может быть человек, который а, хотел бы... Ну, от вас какой-то интерес, да, он его как бы не высказывает. Но на самом деле этот человек мешает вам развивать те или иные ваши планы. Вот в этом моменте. Карта маг, да. Вот я могу сказать, сочетание двух этих старших арканов говорит о том, что в вашем а, ближайшем окружении, которое вы видите каждый день, либо довольно-таки часто, лично, да, вот общаетесь, есть люди, которые за вашей спиной, в принципе, не очень хорошего мнения о... О том, чтобы, чтобы вам было, чтобы у вас что-то получилось. Да? Я буду говорить очень простым языком. Конечно, эти карты для многих тарологов прочитываются как магические воздействия, и так далее. Все же я хочу сказать: если даже это так, то вашим. Знаете, вот если вы сильный человек, если вы не боитесь этого, если вы знаете, о ком я говорю, и уже здесь сделали какой-то вывод для себя, то вас не может это остановить, либо помешать вашим планам. Главное, что вы предупреждены и знаете, что конкретно есть в вашем, в вашем окружении люди, которые вам, к вам недоброжелательно относятся. Ничего страшного в этом нет карта умеренность происходит это у вас вот довольно таки давно Я могу сказать что вы победите по этому старшему аркану опять-таки да победите ваши какие-то страхи даже по поводу того что действительно у меня что-то не получается поймите вам нужно понять такую вещь что на самом деле только вы принимаете решение по, какому, по какой дороге вам идти у вас есть много советчиков здесь они выходят да в этих картах но по большому счету вы можете послушать либо ну как бы сделать свои выводы но идти в том направлении, которое вы сами для себя выбираете. И это направление приведет вас к тому, что вы станете, во-первых, вы станете мудрее. Здесь изображен король мечей, человек, который постоянно со соотносит свои планы реализационный, да, с тем, как бы отслеживая, что происходит в мире, на что мне нужно обратить внимание, как мне нужно двигаться в ту или иную сторону. То есть человек достаточно мыслящий, человек достаточно умный. И, конечно, по мечевой структуре я вижу, что вам бы, конечно, очень хотелось, чтобы... Если вы человек, который мечтаете да, о новых каких-то реализационных планах в любовных отношениях, то вы чувствуете одиночество, я это, конечно же, понимаю. Здесь на этой карте видно, насколько вы устали от состояния, ну, как бы, что я, я как бы в окружении людей, но я как бы один. Вам бы хотелось разделить свои чувства да, по карте Ленорман с человеком, который вам дорог. И вы поэтому себя ощущаете и находите такой энергетики. А на самом деле у вас внутри давно засел вот этот король кубков, ваша вот эта ипостась, которая когда-то была прервана. Возможно, прервана как раз магическими влияниями людей, которые были против этих отношений. Теперь я вот полностью 17-й карты читаю для первого варианта. И поэтому вы находитесь в разбитом сердце. А в тех отношениях, в которых вы сейчас находитесь, вы там король мечей. То есть человек абсолютно безэмоциональный, бесчувственный, ну, не выражающий абсолютно ничего. Король жезлов, вы будете действовать. Эта весна ознаменована тем, что вы, у вас будет очень много общения. Общения коллективного такого, знаете много дружеских встреч, много каких-то планов. Но среди этого общения, еще раз повторюсь, есть люди, которых, которым вы должны их, возможно, даже проверить, да, насколько они вам подходят. Почему? Потому что для вас карта Луна вышла и карта Маг. То есть поймите, в своей судьбе вы должны быть самым, как вам сказать, самым важным человеком. Вы должны понимать, что э, несмотря на то, что есть люди, которые, которые вам дороги, да, очень, но вы для себя самый дорогой человек. И ваша зона комфорта, ваше вот это стремление, э, ну как вам сказать, быть... Э, ну, как бы можно даже сказать, лидером где-то, да, по королю жезла, сейчас прочитываю эту карту, может вам сослужить такую, знаете, вот не очень хорошую штуку в том плане, что не все люди готовы принять вас таким. Здесь человек очень, понимаете, очень тонкий смотрит меня по королю кубка. По первой карте, я могу сказать, вы такой, обладаете таким характером ну как вам сказать очень спокойным уравновешенным и в то же время податливым до да, скромным возможно и вам нужно развивать качестве качество лидерства до да, качество вот этого старшего аркана солнышко то есть идти по не поддаваться на какие-то уговоры, там, на какую-то вот вашу вот. Понимаете, у вас слишком много здесь советников в том плане, как или иначе поступить. Возможно, эта ситуация связана с вашими там любовными приключениями. Да? У вас много там друзей, которыми вы отдыхать любите. Возможно, здесь и такая картина проигрывается. Весна для вас будет довольно таким... Э, знаете, как. Э, взаимодействие, да, вы будете общаться с людьми. Здесь пока не вышли дамы, я вижу, что вы человек обладаете таким романтическим нутром, но дам пока ваших не вижу. Вижу только, что вы утратили какую-то любовь, какое-то чувство. Вот хочу, кстати, для тех, кто действительно нашел себя в этом, да, спросить, будет ли дорожка для вас друг другу, да, вот весной, сможете ли именно весной наладить отношения. Давайте посмотрим, интересно. Хм, восьмерка жезлов и десятка жезлов говорит о том, что, во-первых, у вас будет такая возможность, высшая сила на вашей стороне. Во-вторых, вам это очень сложно сделать по причине того, что вы скормны, нерешительны. То, что я говорила, да, вам сложно даже смотреть в ту сторону, потому что, видно, болезненный был удар. Вот, но, видите, вот карта смерти наоборот говорит о том, что те отношения вы прекратили. Давайте посмотрим, а, а, вообще эта дама, на которую тут вышла эта троечка мечей, она вас еще помнит? Она вышла королева жезлов. Ну что ж, поздравляю, вы здесь даже пара. Я могу сказать, вы мечтаете, вы сейчас король мечей, но вы мечтаете быть королем жезлов для кого? Для вот этой дамы. Кто такая королева жезлов? В данной ситуации эта карта двора говорит о том, что эта женщина – очень активная, очень такая, как вам сказать, яркая, эмоционально такая, зажигает, достаточно смелая. Она вам нравится даже больше, даже может быть, характером. Она яркая внешне, она может у вас вызывать желание ее обуздать, что ли, потому что обладает какой-то яркой характеристикой для вас. Ну, то есть, можно сказать, даже... Не знаю, такое слово есть. Вы понимаете, характер может быть разный у этих женщин, да, если мы говорим об онлайн-раскладе. Но одним словом, это такой шарм на уровне того, что вот э, здесь не скромница, понимаете? Здесь не девушка, которая, э, ну, грубо говоря, маленькая, инфантильная. Здесь не этот вариант. Здесь вариант очень яркий такой, э, не знаю, амазонки, что ли, да, вот, вот у меня... Это может быть даже девушка, которая обладает мощной интуицией, это может быть девушка, которая любит флир флиртовать. Здесь в «Королеве жезлов» очень много характеристик. Так вот я хочу сказать она у вас помнит, так как я спросила вопрос, вот та, из-за которой у вас сердце разбитое, она вообще будет здесь в этом раскладе? Да, она выпадает. Значит, это говорит о том, что да, этой весной вы сможете встретиться. Сможете ли вы что-то более создать, чем просто встречу? Ну, пятерка кубков говорит не о том, что у этой дамы, в принципе, тоже разбито сердечко, она разочарована в каких-то моментах в общении с вами. Здесь наоборот, она выпадает в верховный житель, то, что я говорю. Говорила. То есть она, может быть, благодаря ну вот этим не очень приятным взаимодействиям с этим королем кубков когда-то, она обрела какой-то мудрый план, что ли, да? Вот она выросла над собой, над своими даже какими-то, знаете, как сказать, ну вот мудрость жизни, что ли, приобрела и уже понимает, что... Возможно, эти отношения ее сподвигли к развитию. И она бы хотела чего-то большего, чем просто встречу вот в этой пятерке кубков. Во всяком случае, на тот момент вы ее разочаровали, когда это была башня, да, она о вас помнит, но она о вас помнит, как о человеке, который, собственно, ну, эти отношения превратил в старшеркан башни, да? вот такой момент здесь присутствует. Давайте я спрошу именно этот вопрос у карты Норман, мне так интересно, что же вас ожидает этой весной с этой королевой жезлов, да? будете ли вы парой и вообще, может быть, она у вас помнит, конечно, может это выяснили, но может быть эта карта рыбы все-таки у вас перерастет во что-то более, а, Но ну, эти чувства, они не просто будут с чувством Прошлого, да, а может быть, все-таки будущего? Ведь вы этого так хотите, судя по всем этим связкам, давайте посмотрим, что там нам ну, Ленорман скажет. Карта якорь. Ну что ж, я могу сказать: стабильность вас ожидает весной и мужчина. Я могу сказать так: она находится. В состоянии постоянных мыслей об этом человеке о вас потому что здесь выходит основная карта мужчины здесь карта дом на обороте ну это говорит о том что ей бы хотелось чтобы вы э, ну во первых это говорит мне о том что вы близкие, близки ментально. Возможно, вы проживали под одной крышей в прошлом. Есть такие варианты здесь, ребят, которые смотрят этот расклад. Если мы говорим о будущем, вас может связать какое-то общее пространство взаимодействия. Давайте посмотрим, чего ожидать весной именно о, вза о взаимодействии вашем да, вот с этой женщиной. Что у вас может ожидать? А, общение причем такое очень мудрое. Здесь карта совы в этой колоде или нормально расширенно, видите, карта колодец наоборот, глубокая такое общение родных сердец, потому что выходила карта якорь, вы как бы заекарились в душе друг друга, да, я могу сказать, что этой весной у вас будет активное общение, активное, то есть это не значит, что вы настолько сблизитесь, как вам бы хотелось сразу, но то, что вы начнете взаимодействовать, это факт. Возможно, была слишком глубокая эта рана по карте колодец, что именно любовное общение, о котором вы мечтаете, оно возможно ну как бы перерастет чуть позже ну то есть ожидайте вашего общения друг с другом этой весной женщина думает ну, о вас как о постоянном мужчине наверное она еще знает о том что вы человек ну, который благороден, потому что здесь карта якорь, она имеет такой оттенок с картой чувств рыбы, что как бы это мужчина, который чувства свои не разбрасывает направо и налево. но ну, не ветреный, да, если так говорить заякорились вот друг с другом, вы чувствуете друг дружку на расстоянии, несмотря на ваши конфликты. Может быть, вам и больно, потому что слишком глубоки ваши взаимодействия, и слишком больно было их разрушать на таком земном уровне. Да, может быть, были сказаны какие-то неоправданные, глупые слова друг к другу. Есть масса вариантов. Давайте смотреть о будущем вашем. Карта женщины выходит. Да, у вас будет взаимодействие. Вот она вышла. Красавица с розой, которая вас хотела бы видеть в своем пространстве. И карта дерева. Ну, карта дерева – это вообще потрясающая карта. Я уже столько раз говорил в моих прошлых видео. Те, дорогие зрители, подписчики, которые знают канал «Второй Елена, конечно, знакомы с понятием карта дерева. Ленорман – это ваши родственные души, соединенные в одном пространстве и ваша крона это и есть ваше расцветающее ну как бы цветение ваше да ваша близость понимаете вот сколько бы не проходило времени у кого-то десятки лет вы одно дерево которое пустило корни когда-то и оно уже просто друг без друга не мыслит не дышит не живет не расцветает и вот эта зима, которая между вами была, да, вот эти облетевшие, облетевшие листва, дерева, да, иносказательно можно сказать, что между вами были, была башня, между вами была эта пятерка кубков, но она не убила ваши чувства. И чувства вышли сразу, вот король кубков, да, и карта Ленорман. Чего ожидать от этой весны любви? Вот в первом варианте любви конкретного мужчины и конкретной женщины. Кстати, в этой колоде Ленорман это абсолютная пара. Здесь два симфикатора. Вот здесь это пара. Это люди, которые когда-то нашли друг друга. Карта якорь, да. И решили быть вместе. Карта дерева. А то, что их кто-то или что-то разлучил в прошлом, да. Скорее всего, в прошлом году, либо еще раньше, у кого как. Это говорит о том, что... Вам были даны эти испытания понять, кто вы друг для друга. Если бы вы были безразличны друг другу, здесь бы это было бы показано, и карта башни бы не могла перекрыться такими чудесными картами. Но вам нужно действовать, мужчина. Вы король жезлов, здесь предполагаетесь. Понимаете, вы сейчас нашли себя в, в ситуации, когда вам нужно принимать решение, я думаю, я полностью объяснила вам, чего вам ждать от этой весны. Счастье, в принципе. Карта маски говорит о том, что вы не живете, вот на данный момент времени, вы не живете своей жизнью. Вы одели маску. Делаете вид, что у вас все хорошо. А на самом деле, в глубине души у вас вот эта вот пятерочка кубков. Вот обратите внимание на эту карту. Вы стоите в таком безликом черном плаще, отвернулись от всего мира и страдаете. Вот это и есть карта маски. Ну что ж, я рада была вам помочь, объявить вам во все услышание, что ваша ситуация может развиться во что-то красивое. Кипер в данном случае даже не буду брать, потому что здесь все было понятно. По первому варианту, думаю, я вас очень даже порадовала, да? напишитесь, пожалуйста, в комментариях, кто смотрел первый вариант, кому это совпало, мне это очень важно, потому что ну, я для вас сделала такое видео, мне интересно, а что собственно, кто что понял и у кого что действительно произошло, какие-то, может быть, ваши, знаете, может быть, ваши ментальные установки, поменялись. Это очень, знаете, очень важно получить получить вовремя. Понимаете, вот карты, я хочу вам сказать, карты это такая структура, которая обладает огромным Таким, такой силой для вас, если вы находитесь в позиции вопроса, запроса да, во Вселенную. Именно карты могут вам дать здесь и сейчас тот импульс, который вам необходим. И от того, что вы напишите, что именно отыгралось, что именно отозвалось, что именно поправилось или что именно вы поняли, вы еще больше даете себе установку действовать, либо менять что-то в своей жизни. Это очень важно, ваша решимость. Если, кстати, вам понравилась моя работа, я буду очень благодарна там, за любую подписку, репост или ну, любое, в общем, какую то активное ваше действие. Ну, понятно, что лайки это вообще, это то, что, знаете, когда я вижу лайк, я понимаю, что это было не зря. То есть лайк я не воспринимаю как, как спасибо даже. Я воспринимаю, что человек услышал, понял. Вот у меня вот так. Я рада, когда есть люди, которые услышали и поняли. Значит, я понимаю, что вот это был умный человек, который поставил эту оценку. Он поставил оценку себе. Понимаете, вы сами себе поставили эту оценку. Как бы вот такой вариант, ну, как бы я пытаюсь э, рассказать, как я это вижу и как я вижу вас, да, потому что э, вы сами себя, возможно, не находите в позиции того, что вы ну, вот такой, как, как я вас описала, да, но на самом деле вы себя можете видеть однобоким, потому что, объясню, потому что вы находитесь, опять-таки, вот по этой первой позиции, почему именно так говорю, потому что вы находитесь в среде окружения, где вас видят таким, понимаете, молодой человек, вас видят вот таким, однобоким, вот таким, каким вы не являетесь, и вы настолько привыкли, уже одели эту маску, а что вам кажется, что это и есть вы, а вы не такой. Вот почему вам больно, почему это тройка мечей? Да потому что вас, ваш потенциал или вашу там харизму никто не видит. Понимаете? не видят, а видят только поверхностно то, что тот человек, которым рядом с вами, может или хочет вас увидеть. Но он не видит именно того, кто вы на самом деле. И вот именно карты показывают, а кто же вы на самом деле. Понимаете? Вот это я хотела вам, ну, как бы, передать через, собственно, этот расклад. Именно первый вариант. Давайте смотреть второй. Ну что, открываем. Верховный суд у нас, старший аркан. И вторую карту я взяла, хотя собралась одну брать, двойка мечей, карта птицы. Я могу сказать так, здесь у человека есть а, как бы возврат, а, как бы, как сказать, возврат к поступкам, которые были ранее, через переосмысление. Но, а, есть какой-то страх, страх, Человек не видит полностью картину, картину, что вокруг него. Страх от общения с людьми. Есть какая-то доля замкнутости. Возможно, здесь есть какая-то доля замкнутости от того, что те или иные люди с вами не контактируют. Здесь и такой вариант может быть. То есть непонимание, что происходит. И хотелось бы справедливого какого-то, знаете отыгрывание именно там конкретной вашей определенной ситуации с какими-то людьми, ну, из вашего там взаимодействия, да, чего ждать этой весной, весны, от, от чего, да, отталкиваемся, от того, что события, да, вот ваши вот то, то, к чему у вас привела эта ситуация, у каждого сейчас, каждый подумал о своей ситуации, в которой находится. События из вашего прошлого сейчас приобретают для вас большой смысл. Вы начинаете понимать. Понимать, что то, что было заложено в прошлом, сейчас дает вам ответ. То есть, грубо говоря, вот эта поговорка «что посеешь, что и пождешь» – вот это сейчас для вас работает, понимаете, да? То есть, то, что было совершено в недалеком прошлом, сейчас для вас приобретает позицию, что сейчас время собирать какой-то там, у кого урожай, у кого, ну, кто что в, в прошлом оставил, да, но есть, есть какое-то состояние у вас, вот конкретно у вас ментальное состояние того, что я чего-то боюсь. А почему вы боитесь? Потому что вы не видите вокруг, видите, завязанные глаза, двойка мечей, вы не понимаете, куда идти, что делать. То есть, как, может быть, кто-то боится какого-то кармического урока там ну знаете может быть какие-то отношения вы не хотите в них находиться хотите их закончить либо наоборот двигаться в какую-то сторону но вы не понимаете как в нее двигаться нет общения с определенным, там то что я проговаривала с определенной категории лиц которая вам нужна здесь возможно такой вариант давайте смотреть но старший аркан говорит о том, что не надо замыкаться в себе, не надо искать в себе, не надо самокопанием заниматься, вот. не ощущайте себя в тупике. В принципе, эта карта тупика, она мелкая, двойка мечей, да? она говорит о том, что вы зациклились, но на самом деле оно не стоит того. Понимаете? Оно не стоит того. Это страх бесполезный. Это не страх бумеранга. Это не страх чего-то страшного. Это тупо вот вы сами себя куда-то загнали. Понимаете, да? Загнали по причине общения, либо невозможности общения где-то, где бы вам хотелось, либо второй вариант общения с людьми, которые из вашего прошлого что-то вам вот как-то ну, не очень... В общем, немного негативно повлияли на, на вас, что у вас сейчас такое состояние. Да? Я вот для онлайн-расклада я стараюсь говорить очень просто и как бы достаточно прозрачно описывать ситуацию. Давайте посмотрим, что все-таки весной вас ожидает. Хм. Опять-таки, старший Аркан Дурак, вы чувствуете, что что-то пошло не так? вы чувствуете, что где-то вас обманули. Здесь явно проигрывается обман из прошлого. Причем это может быть обман, направленный на вас, либо вы кого-то ну, не очень хорошо поступили, вот что-то не то сказали. Судя по карте Ленорман, карта птицы, общение. Здесь был какой-то поступок, который, можно сказать, нелепым, да, и, возможно, сейчас вы боитесь, что вот это вот то, что происходило в прошлом, повлияет на ваше будущее. Давайте посмотрим, повлияет или нет. В Какие энергии этот дурак? Дурак – это как бы нулевой аркан. Вы начинаете новый цикл своей жизни. То есть вы выходите с каких-то зависимостей на самом-то деле. Если говорить эзотерически, на самом деле вы хотите двигаться в новое. Вы хотите полностью что-то поменять в своей жизни. Что-то, это может быть все что угодно. Это может быть ваш ну, любовный уровень, так как здесь мы смотрим на любовные отношения. Это может быть ваша занятость, где бы она ни была. Это может быть даже ваша... Ну, вы можете карьеру другую поменять. Да? Вот вы, допустим, двигались... В одном направлении вы сейчас хотите полностью что-то поменять. Либо это еще говорит о том, что вы хотите поменять место жительства. Это тоже вариант. Почему? Потому что здесь у вас по двойке мечей, где вы находитесь в данный на момент времени, вас что-то не устраивает. И не устраивает достаточно давно. То есть вот здесь вот очень много вариантов. Но опять-таки карта общения птицы говорит о том, что нужно начинать с того, начинать с того что вы должны э, определиться, да, вы должны э, для себя поставить не просто цель а уметь договариваться с людьми. Здесь вот такой посыл в этих карт. Давайте посмотрим, куда движется этот старший аркан. Семерка мечей. Видите, карта обмана. То, что я говорила. Здесь был все-таки большая часть людей на втором варианте. Страдают сейчас от того, что либо их обманули, либо они кого-то не очень красиво повели, и ситуация, да, общение с конкретным человеком было нарушено, да, двойка мечей заблокирована. Человек этот из прошлого. Знаете, вы его давно колесов года, то есть, типа, этого человека вы знаете давно. А у вас, возможно, есть какой-то игнор, да, со стороны кого-то. Возможно, вас это очень сильно волнует. Вы бы хотели возобновление по Верховному суду, возобновление отношений с человеком, у которого у вас с ним была семерка мечей. Ну, такая не очень... Ну, в общем, короче, косячная карта. да. Вот Кто смотрит меня, знает о чем это. Вот И вы бы хотели, чтобы этот человек э, с вами да, начал общаться заново и перестал вас... Ну, в общем, доверие восстановить вы хотели бы, чтобы он не подозревал вас, да, ни в чем. Это ваша как бы суть этого, того, что здесь сейчас выпало. Давайте посмотрим. Карта звезда. На расстоянии вы сейчас большой с этим человеком. Если вы мужчина, то, естественно, это женщина. Мы смотрим любовный расклад. Если вы женщина, то это мужчина. Но это не так важно. Важно то, что для вас этот человек, кто бы он ни был, он уникален. Вы не хотите терять эти отношения. Здесь яркая проигрывается энергетика данного существа. Конечно же, меня сейчас смотрит большинство мужчин. Я понимаю, что звезда, это старший аркан принадлежит леди. Давайте посмотрим, да, кто это звезда. Совершенно верно. Правосудие, рыцарь мечей, рыцарь жезл. По правосудию вы хотите возобновить. Видите, рыцарь жезл. У вас есть желание все-таки вернуться туда, да, восстановить то, может быть, у кого-то честное имя поговорить, может быть, у кого-то дело, какой-то проект, который был потерян по причине размолвок. Но вы хотите эту двоечку мечей полностью убрать, да, сделать так, чтобы в вашей жизни было общение, общение с определенным количеством там, людей, это может быть один человек, но вы хотите по правосудию, чтобы была энергия взаимодействия, да? взаимодействие с определенными людьми, которого вы тут загадываете. Десятка жезлов с первого варианта вышла. Очень тяжело вам сейчас на душе. Вы бы хотели все-таки побыстрее сократить дистанцию. Тяжесть от чего? От того, что есть холодность, тот человек, который как бы напротив, да, который сейчас не с вами, да, он к вам холоден, он как бы остыл, он, бы, он как бы сверкает, манит вас, но нет вот этого прошлого взаимодействия. Карта шуб дурак. Вы чувствуете, что сглупили, вы чувствуете досаду, вы чувствуете по правосудию, что в принципе это справедливо, но хотели бы все-таки что-то для себя, да, доказать... Самому себе, что я не такой, и я буду двигаться дальше. Я, я другой человек уже. Есть вот, ну, знаете, как вот чувствуется в этих картах, как бы раскаяние от того, что эта ситуация сложилась именно вот по дураку: да, вот что вы вроде бы как бы двигались куда-то и напоролись на. Ну, вы поняли. Хотел как лучше, получилось как всегда. Вот такой момент здесь. Давайте смотреть, а весной а что-то будет меняться. Мы сейчас рассмотрели на на данный момент а что будет меняться император меня смотрит то ну вот выходит человек вот который хочет быть императором если вы смотрите сейчас на любовные отношения вы хотите быть главным мужчинам там, для этой женщины, да. Если вы смотрите на бизнес, то вы бы хотели возобновить свою империю, то бишь вы хотели бы, чтобы то дело, которое когда-то вы там по семерке мечей, по чье то могут подлому замыслу потеряли, какой-то ваш проект, либо какое-то вложение сделали, оно, ну... У вас обманули то, что я говорил в самом начале да, второго варианта. Вы бы хотели все-таки все равно стать императором своей империи. То есть, как бы вам тяжело не было, по правосудию вы видите себя. Главой этого дела, и вы все равно будете сражаться. Карта правосудия говорит о том, что все это видят высшие силы и понимают, насколько важна для вас эта ситуация. Вот девятка мечей. Вы страдаете ментально от того, что это произошло. Но опять-таки, чувствуете, что на бедокурили, да, где-то чего-то, вот общение, общение у вас пострадало, да. Что-то вот произошло. Ну, опять-таки, для всех вот разом говорю, что у нас ожидает. Тройка копков. Легкомысленное было отношение а, к своему делу, либо к женщине, о которой здесь идет речь. А, скорее всего, здесь были какие-то, ну, знаете, как... А, несерьезность, что ли, несерьезность поведения. Возможно, в этом проблема Верховный суд. Да, достаточно, знаете, как эгоизм. Девятка кубков. Мужчина, который, как бы, знаете, думал только о своих целях. Вот вместе с картой Император, я вот Сразу хочу сказать, девятка кубков, девятка мечей Это говорит о том, эгоцентриковый человек, который думает только о своем комфорте. Именно поэтому у вас сейчас выходит это состояние, что именно такое отношение к ну, на то, что мы смотрим, взаимодействие, повлекло проблемы в виде вашего... Не, ну, невозможности сейчас общаться Вот эта вот карта да? Двойка мечей, общение То есть вас либо заблокировал человек Либо сказал, что ну, Не хочет с вами общаться Вы не согласны с этим Поэтому выходят такие карты Ну что ж, посмотрю еще одну карту Все-таки человек Который вот сейчас в такой позиции К вам Относится, возможно ли этой Весной взаимодействие его с вами Давайте посмотрим Хорошо протасую эти карты, протасую, подумаю об этом. Вы тоже думаете об этом загаданном. У кого мужчина, у кого женщина, да? Насколько это реально. Ваше взаимодействие весной. Колесо фортуны. Вот видите, сколько у нас карт с первого варианта. Но здесь они совсем по-другому раскрываются. Это говорит об удаче. Вас ждет удача. То с жезлов действуйте Более того, я могу сказать Здесь какая-то страсть у вас Этой весной проигрывается Но так как мы спрашивали на конкретного человека То возможно это ваше Страстное примирение ну, Давайте еще одну карту возьму Восьмерка жезлов тоже привет С первого варианта Это возможно высшая силы на вашей стороне Четверка мечей говорит о том, что тот человек, о котором вы думаете, сейчас находится в позиции депрессии. Ну, это как бы его синтификатор. Скажем так, как вам сказать, этот человек, на которого вы смотрите, ничего не будет делать в вашу сторону сам. То есть, если вы спрашиваете, возможно ли общение, оно возможно, но первым идти на ваш ну какой призыв да этот человек не станет потому что здесь были какие-то косяки ну что ж давайте посмотрим еще на Ленорман возможно еще на кипер а, собственно кто этот человек да что на данный момент он чувствует и что вас ожидает этой весной под синтификатором человека вы можете даже, ну, подразумеваю, да, что вы можете загадать и дружбу, и там, опять-таки, свою деловую сферу, все что угодно, коллег. Не обязательно здесь любовный план, но так как наш канал всегда освещает любовную тематику, то, естественно, я в данном случае буду смотреть на вашу женщину, так как у меня вышел император. Ну что, Общение, карта общения. Будет ли это общение этой весной? Да? Давайте спросим так. Итак, карта Ленорман. Время, часы. Было очень много упущено времени, да, скажем так, давно не было у вас общения. Карта, книга. Слишком много секретов у вас, молодой человек. Да, вот поймите, здесь женщина, а ей не нравится вот по семерке мечей я могу сказать так. Вы не договариваете что-то ей. Она это прекрасно понимает. Более того, вы заставляли ее ждать. Здесь эти карты, ну, как бы сразу говорят, в чем ваши косяки, что еще. Карта Лиса, вы ее обманывали. Второй раз выходят карты говорящий о том, почему, в чем причина двойки мечей. Карта Лиса и карта Семерки мечей говорит о том, что здесь были обманы, секреты, недосказанности какие-то. Именно в общении вашем, да? А здесь были ну, маневры нечестные, нечестные маневры. Ну, а на данный момент времени она злая к вам или все-таки вообще помнит ли она о вас? Давайте так спросим. Потому что до сих пор она здесь, кроме как старшая не звезда, она здесь не захотела появиться. Видно, было досадно, очень досадно ей, неприятно это общение. А сейчас что-то изменилось у нее. Карта свидания. Ну что, ну вы сами видите, карта лупы карта свидания. Я могу сказать, что по этим картам э, она задумывается об этом. Более того, она, возможно... Хотела бы вот по карте Лупа, чтобы это свидание произошло. А, причем, наверное, еще эта карта говорит о том, что ей бы хотелось, чтобы вы больше о себе рассказали. Она не обладает какой-либо информацией. Да? И только после этого ну, она примет там какие-то решения, которые касаются каждого, да, вот у каждого своя ситуация. Возможно, в этом эти две связочки. Но давайте я вот эти карты не выставила на стол. Да? Я хочу еще раз спросить, что вас ожидает весной конкретно вот на эту ситуацию? Да? Что вас ожидает в течение данного времени? Вот мы загадываем срок. Что вас ожидает? Карта Змея говорит о том, что есть в вашем окружении, как и в первом варианте, хотя смотрю другую систему, в данном случае Ленорман, есть люди, есть люди, карта Лиса, карта Змея, которые препятствуют вашему общению. Здесь проблема не в женщине. Здесь проблема в том, что за вашей спиной длительное время... Есть, грубо говоря, такие недруги-враги, которые препятствуют этим взаимоотношениям. Смотрите сами, это окружение, которое вы знаете, да, которые, возможно, эти люди вам улыбаются, на самом деле, ну сами понимаете. Мы тут все взрослые, не будем говорить долго, размусоливать эту тему. Но тут проблема в том, что по правосудию, ну как бы здесь возможны оговоры друг друга, да, карта дурак. Ну, то есть человека оговаривают, человека ставят ситуацию, что он не может, ну, как бы даже вот приблизиться. Почему? Потому что постоянно какие-то придумываются затоны, ну, какие-то заборы, ограждения, чтобы общаться. Вот здесь вот такой момент. Может быть, это у кого-то. Ну, здесь у меня явно треугольников не выпало, но, возможно, здесь какие-то отношения тайные, забретные. Почему? Потому что карта книги все-таки вышла у меня Полинорман. Может быть, в этом проблема? Если такой проблемы нет, то, возможно, действительно, вы не разобравшись в ситуации, неправильно либо женщина либо мужчина неправильно понимают ну что-то о вас да нужно как-то все-таки уметь договориться здесь проблема в общении да вот общения нет Карта опять лупа вышла. Понимаете, нет у вас информации. Наберите информацию об этих людях. Ну, да, у каждого свой, чтобы сделать правильный вывод. Карта кольцо, на обороте говорит о том, что между вами возможен какой-то альянс, союз. Между вами возможно не просто взаимодействие, а очень такое настоящее что-то, знаете, созидательное для вас, Именно для того человека, который смотрит очень, ну, во-первых, прибыльная, да, если вы смотрите на деловые какие-то э, союзы, э, что-то такое, что вам принесет удовольствие, вам принесет признание, вам принесет какое-то ваше удовлетворение да, от этого взаимодействия. Но у вас есть недоброжелатели именно вот в конкретных ваших... Ну, то, что я говорил, да, карта лиса, карта змея. Также это может быть под вариант того, что здесь, возможно, мужчина загадал свою супругу, с которой он когда-то был в отношениях, и между вами сейчас возникла... Ситуация, что враги вас разъединили. Это могут быть враги и с ее стороны, и с вашей стороны. И вы долгое время были в неведении, понимаете, в неведении. Вот эти карты, часы и э, секрет книга, да. Это была закрытая книга для вас. Вы даже не понимали, что вами манипулируют. Здесь манипуляции. Конкретные манипуляции вашей жизни, вашим отношениям, вашим общениям. Понимаете? Верховный суд, эта карта, это, кстати, тоже говорит о том, что здесь, возможно, был когда-то союз. Он, кстати, мог был и гражданским, не обязательно задокументирован, но вы были уже родными людьми, судя по карте кольца. да? Вот я, Такой под вариант здесь тоже есть. Давайте посмотрим. Этой весной прояснится для вас что-то, для вас двоих, то, что вы сейчас эту информацию получили, вы уже себе прояснили, дорогу открыли, понимаете? А для того того человека, который не видит этот расклад, он поймет что-то, будет с вами контактировать. Давайте посмотрим. Карта крысы, карта потерь. Вы потеряли этого человека. Карта гора. Понимаете, у вас очень много препятствий. Препятствий в том, что вы очень много времени ну, занимались тем, что вы ну, ну, друг друга вообще даже не... Я не знаю, как это сказать даже. Вы не хотели даже двигаться в направлении друг друга. Слишком как-то у вас это все э, ну, знаешь, по легкомысленности. Да ладно там, в общем, как оно есть, так оно и есть. Понимаете? Вот вы запустили это время. Походу я, я так понимаю, здесь люди, которые в расставании, видите, карты даже сырятся, в расставании очень давно, если мы говорим о любовном каком-то взаимодействии, да. Если мы говорим о бизнес-планах, то здесь, конечно, было очень много потерь в бизнесе, здесь были конкуренция, здесь была жестокость даже применена к вашему, да, к вашему, можно сказать, делу, конкуренции. То есть, грубо говоря, люди, партнеры, которым вы доверяли, да, доверяли. Вы не знали о них по карте лупа, вы не знали о них многого. А эти люди из-под вас, можно сказать, доили, и э, все, что нажито было непосильным трудом, знаете, как вот бриллиантовой руки, они себе присвоили. Здесь вот такой момент я чувствую. И вот вы теперь находитесь немного в такой двойке мечей, не понимаете, с кем можно взаимодействовать, а с кем нет. Здесь такой момент тоже я чувствую вибрационно. Но я буду продолжать все-таки спрашивать о женщине. Давайте спросим, женщина, в принципе, возможно ли... То, что она на вас посмотрит с другого ракурса. И захочет ли она вновь общаться с вами. Карта Орхидеи. Это удивительно, конечно. И карта Лабиринт. Я могу сказать, что это поразительно, но... В общем, женщина это. Я даже не знаю. У меня, знаете... Каждый раз, когда выходит такое вот в финале какого-то вопроса серьезного, я поражаюсь этим женщинам. Но женщина ваша, она проживает э, в поисках чего-то стоящего, вот сейчас вот скажу, как есть, чего-то настоящего долгий период времени. Кар карта орхидеи, она не находится в энергии зла. Она не находится в энергиях мечевости вот этого, знаете, когда хочется человеку, ну, знаете, как, ну, как это слово э, так сложно, вот когда в Кнали, так сложно слова вот эти вот вам вот озвучить. Ну, как бы ну не хочет, чтобы вы тоже почувствовали вот то, что чувствовала она. Она, наоборот, хочет увидеть в мужчинах вот эту вот не просто сексуальность, не просто там тягу. Она хочет увидеть верность, вот то, что вот то ради чего люди имеют отношения, да? Она хочет получить, она в поисках вот этого ощущения, что люди Пришли в отношения не просто так, а для того, чтобы скрепить, скрепить свои жизни, да, и превратить одну жизнь, вернее, две вот какие-то, да, две вот такие вот прямые, да, превратить в одну, в как бы слияние, полностью слияние на всех уровнях с этим человеком. Вот она такую любовь ищет. Если мы говорим о том, насколько она могла бы с вами взаимодействовать, могла бы, но она в поисках, в поисках такого, то ли человека, то ли такого шанса, то ли такого... Ну, не знаю, может быть, она ищет в себе какие-то качества, которые, ей кажется, ей не, ну, как бы, знаете, она не обладает, поэтому у нее не сложилось. Понимаете, женщина здесь очень достойная, она обладает благородством. Вот это вот я могу сказать точно. То есть женщина не поверила этим слухам, о которых мы сейчас говорили. Здесь, не знаю, наверное, минут 20 она все равно продолжает в своем сердце держать образ вот этих благородных лилий. Это потрясающая карта в Ленорман. Она говорит о том, несмотря ни на потери, ни на препятствия, ни на предателей, ни на врагов, ведь в ее жизни тоже были эти эмоции, она продолжает держать курс на вот эту вот благородную материю. Да? А, не, ну, в данном случае не вышел мужчина как сертификатор того, что именно к вам она так настроена, но она находится в таких энергиях. А, я до сих пор не могу вспомнить это слово конкретное, которое я хотела сказать. А, ну, это как бы агрессия по отношению да к прошлому, у, него, у нее ее нет. Она бы не хотела отыграть что-то, да, вот какую-то ситуацию, отомстить не хотела бы, ну, вот, ну, что-то такого, да, и у нее этого нет вообще. Хотя ей пришлось, скорее всего, прервать с вами отношения. Я вижу, что отношений нет, и в принципе она в поисках, она хочет найти себя, наверное, вот в жизни как отображение через проекцию другой, другого сердца, другой души, как вот такой благородный мотив, да, вот, чтобы она понимала, что не зря живет. Она ищет себя. Она ищет себя через воплощение в других людях. Это может, кстати, говорить о том, что еще она верна сама себе. То есть, несмотря на ситуацию, она не стала себя... Ну, ни, ни в чем обвинять, что ли. Не стало... Разде... Как, как сказать? Не, ну, В общем, она не хочет никому мстить, хотя у нее ситуация была тоже не очень приятная. Судя по всем этим картам, четверка мечей говорит о том, что депрессия у человека, затяжная депрессия, потому что было много потерь, в том числе и любовного плана, чувств, сил, болезни. Вот здесь, вот в этой карте крыса, в сочетании с картой горы, у нее долгое время ничего не получалось ничего не получалось в ее жизни, не только в личной. Именно потому, что слишком она, ну, знаете как, глубоко пустила, что ли, вот то, что было у вас до этого, скажем так. Если это ваша, допустим, бывшая женщина, то вот она осталась в этих энергиях благородства. Хочу узнать, возможно ли у вас что-то, Пускай даже не весной, пускай в этом году. Ну, вообще, возможно ли, да? Не буду сроки устанавливать. Карта маски. Вот как и в первом варианте. Понимаете, вы друг друга... Вот понимаете, карта корабль. Вы далеки друг от друга, показываете э, безразличие. Здесь карты показывают, показываете безразличие. Нет у вас общения. Ну что ж, возьму карты кипер. В данном случае они нам помогут. Хочу спросить у э, Кипер. Э, карта одна из покажет ее, а вторая карта покажет вас в этих взаимодействиях этой весной. Давайте спросим. Вот эта карта ваша, а эта карта ее. Ваша карта. Месседж вы будете писать. Ну, во всяком случае, карта показывают. И карта, смотрите, свидание. Вы хотите этого свидания? Вы будете приглашать ее на это свидание. Ее карта Occupation. Она сейчас очень занята работой. Женщина обладает таким, знаете, свойством удивительным. Она не бегает, не прыгает, не ищет развлечений, да, ну, в общем, чтобы забыться, да, вот как у нас обычно люди делают. А она очень много работает над собой в удовольствии в удовольствие. Для чего? Для того, чтобы... за Ну, она как саморазвитие. Она развивает себя. Для чего? Для того, чтобы быть лучше себя же, вчерашней. И уже точно никогда не впадать в уныние, в эти ситуации, в которые она попала до этого. Понимаете? Здесь такая карта. Будет ли она отвечать на это письмо? Сейчас я посмотрю. Но то, что вы будете писать, карты показали. Ответит ли она вам? Сделает ли она Скажем так, следующий шаг да, В ответ на ваш шаг Давайте посмотрим mm, Карта мыслей Она будет думать Но еще эта карта говорит О том, что и вы о ней Очень много думаете И в принципе она о вас не забыла То есть думать она будет Над вашим приглашением То есть это уже хорошее. Понимаете, это как бы карта показывает нам, что на самом деле ей хотелось бы прийти на это свидание, но у нее есть все-таки гордость, наверное, и она будет думать. То есть эта карта говорит о том, что здесь по времени будет немножко более длительное возобновление того, что вам бы хотелось, да, либо мысли о том, как сделать так, чтобы это было естественно, да, чтобы это не было. Ну, как вам сказать, не было для всех вас, двоих, да, не было болезненно, что ли. То есть, она-то понимает, что для вас, наверное, это тоже ситуация, я так понимаю, ситуация непростая. Я уже тут вибрационно считываю очень много ваших ощущений и эмоций. Поэтому, я вот говорю, она будет думать. Она серьезно воспримет ваши проявление, да, после долгого молчания. И в итоге карта Куртхаус, ну, помощь высших сил. А, будет какой-то помощник, будет какой-то, возможно, ваш друг, либо ваш коллега, либо просто случайный человек, который, ну, либо так обстоятельства сложатся. В этой карте много, может быть, значений. А, будет какая-то ситуация, которая вам поможет. Вот вам конкретно, кто смотрит этот расклад, если вы женщина, то поможет женщине. Если мужчина, поможет мужчине наладить связь с определенным человеком. Будет. То есть не пропустите просто вот намек вам дан в этой карте. И еще есть фальшивая персона у вас на обороте. Я смотрю, что все-таки у вас, в вашем окружении мужчина, да, так как у нас тут император выпадал, есть все-таки фальшивая персона в виде женской структуры, которая вам, в общем, ломает все ваши начинания. Смотрите сами, кто это у вас, но ну, вы ее конкретно знаете, этого человека. Может быть, даже каждый день видитесь. Этот человек желает вам зла. Вот говорю, вот как есть. И... Свое лицо, видите, тут Веер, женщина, свое лицо она никогда не открывает. Карта Леса тут выходила, карта змея выходила. Как бы карта гадает. Это уже третья система, я беру в руки. Кипер она показывает одно и то же. Ну, то есть вам мешает, понимаете, у вас будет этот помощник. Но у вас есть и помехи Поэтому карты вас предупредил Для того, чтобы был хороший финал Того, о чем вы говорите Весна, да, был успех Либо в отношениях, либо в ваших делах Либо в ваших развитиях В ваших планах, проектах каких-то, ну не знаю В вот, прорывах Вам нужно убрать врагов Они слишком близко к вам подступили У вас Либо вы глаза должны открыть Вот эта двойка мечей Ну не зря же она выпадает Снимите эту повязку со своей головы, откройте уши, не знаю, вытащите пробочки с ушей, посмотрите на мир с другого ракурса, на ваш окружающий мир, и вы многое поймете, почему у вас так сложилось, почему нет общения, почему вы себя чувствуете глупцом, понимаете, здесь очень серьезный такой расклад получился, второй вариант, и как бы третья колода уже дает вам понять, что и как. Да, будет у вас это свидание. Я специально смотрела, все-таки вот когда вы все это учтете, уберете фальшивую персону, мать ее в общем очень далеко подальше от вас все-таки это свидание у вас состоится. То, о чем вы хотели. В данном случае, в этом синтификаторе этой карты, здесь и свидания, и деловые соглашения, и какие-то встречи судьбоносные с вашими, допустим, не знаю, с кем вы там хотите встретиться. У вас у каждого свое. Да, вот главная женщина наоборот. И свидание с кем? Главная женщина, которая вот в Кипер, да, в плоде Кипер, это женская карта, главная женщина. С ней будет свидание. У вас будет эта помощь в реализации того задуманного, чего вы задумываете на этот период весны. Но ну, есть у вас, вот видите, вот такие помехи. Ну что ж, они есть на данный момент. Скорее всего, будут перемены. Карта Change, да, наоборот. Эти перемены у вас будут. Вы сами их захотите устроить свою жизнь. Потому что пока вы находитесь в состоянии ⁇ я ничего не вижу, ничего не, не делаю ⁇ И в таком же состоянии находится она, четверка мечей. Видите, она лежит, у нее меч вот здесь, и три меча висят на стене. Ну, то есть три проблемы уже случилось, а четвертую она просто положила на грудь и лежит и ждет, когда эта проблема сама уйдет. Ну, вот понимаете, да? А вы вот так вот два меча поставили. И завязали себе глаза. В общем, просыпайтесь, как-то отдупляйтесь и в общем, ищите консенсус. Ну, так как здесь выпадала женщина на уровне того, что у нее было много всего и, и так далее, то, что я все это говорила, я, конечно, понимаю, что ситуация непростая довольно-таки, может быть, мучительная да, вот в вашем ментале, да, в вашем но, опять-таки, прошлое-прошлое, да, это то, что уже ушло, и это нужно забыть, да, сделать выводы, эмоционально высушить это прошлое и идти в будущее. В будущее идите смело. Почему? Потому что по восьмерке Жезлов у вас будет возможность до да, общения. Карта письмо выходила. Просто уберите секреты, уберите третьих лиц в отношениях, уберите фальшивых вот, каких-то вот людей, которые ну вот вы как бы подозреваете, что там что-то нечисто, но вы как бы ни, ничего не делаете для того, чтобы чтобы рассчитать вашу же дорогу. Для того, чтобы ваш бизнес или ваша любовная тематика да, процветала в этом году, в этой весной, вам нужно понять, что между вами в вашем мире не должно быть никого. Вас там должно быть только двое. Понимаете? Не трое, не пятеро, не двадцать человек, а только двое. Начните писать друг другу. ну В данном случае мужчина. Смотрел меня «Император», Начните с переписки, может быть, вам это очень поможет, даже самому понять, что вот этот шум дурак это просто вот ваша позиция прошлого, ну, когда вы были неосознанны. Ведь на самом деле это ж не преступление, что вы были неосознанны, это просто вам помешало, вы допустили определенные ошибки и потери в вашей личной жизни или там не личной, бизнесовые, но тем не менее. Это было, это ваша как бы учеба, это ваше а, становление на следующий уровень, где вы уже не сделаете этих ошибок, понимаете, уже никогда не доверитесь людям, которые вас обманывают и так далее, сладко поют, как говорят, а на самом деле вы нашли определенные планы. А, я хочу вас просто, знаете, как... Вот второй вариант, именно, кто смотрел. Хочу вас воодушевить, вы так и будете императором. Вышла эта карта, у вас прекрасные карты на исходе вышли. Но здесь будет более длительный период. Почему? Потому что сам мужчина ну пока такой не, не совсем зрелый. Да? Незрелый в смысле становления. Вы можете обладать уже в зрелом возрасте быть, но незрелый, пока не совсем видите сверху эту ситуацию. Давайте я возьму одну карту для вас. Ну вот, шут дурак. понимаете, вот говорю про вас, шут дурак. Ну вот ну, не обижайтесь, но вот вы пока сам в самом начале пути, это нулевой аркан. А последний аркан, да, старший аркан, это карта мир. Вот если вышел сейчас карта мир, то я бы сказала, мужчина прошел определенный цикл, все понял. И в принципе ему уже море по колено, он уже не будет, знаете как, он не будет путаться в двух соснах карта дьявол на обороте говорит о том, что скорее всего большинство мужчин здесь смотрящих второй вариант обладает вот этой вот как вам сказать ситуацией, когда они ведомые, либо либеда свое, знаете, включают не вовремя, оно ими там, в общем, видео, ну, как, как сказать, западают на что-то, на какие-то свои, у каждого свое, да, на какие-то вредные какие-то привычки для вас, вот вы можете сглупить только потому, что вы ведомы, вот в данном случае, дьявольской такой энергетикой. У меня, кстати, есть видео на эту тему, да, вот, как бы прошлое видео я делала, и там я рассказывала о старшем аркане «Дьявол». Что это такое, почему? Отвечала на вопросы э, подписчиков и как раз об этой энергетике. Если хотите, посмотрите прошлое мое видео. Здесь я не буду долго останавливаться на этой карте. Но могу точно сказать, что вы сможете выйти из-под влияния этой энергии, если захотите. Понимаете, здесь ничего сложного нет. Здесь только ваше желание. Желание развиваться. Собственно, мы когда смотрим расклад, что мы делаем? Мы развиваем свое мышление, мы развиваем свою чувственность, мы развиваем свое осознание того, кто мы, что мы и к чему мы идем. Понимаете? Карта восьмерка пентаклей. Вы работаете над собой. Карта усердной работы над собой. И вот, карта влюбленная. Вы все-таки хотите, хотите преобладания вот этого любовного вашего, да, любовной ауры в вашей жизни. Вы хотите это выстроить, несмотря ни на что, несмотря на то прошлое, которое вас гнетет. И у вас это получится. Да, это непросто. Да, вам придется где-то что-то в себе поменять. Но в конце концов вы обретаете настолько много блаженства в конце пути, когда вы приходите к этому. А куда вы приходите? К четверке жезлов. Четверка жезлов – это карта свадьбы, семьи, настоящего такого, знаете, счастья, именно где вы можете раскрепоститься, раскрыться, где нет обмана, где нет лукавства, где нет игнорирования, у, ну, вот, друг друга, да, вот это уже семейный, карта семейного союза. Если для кого-то это было актуально, то вот карты показывают, что да, это возможно. Это реально возможно. Даже для тех людей, кто абсолютно не осознан. Понимаете, здесь это возможно. Но опять-таки, это возможно, если вы действительно хотите этого. То есть вы хотите не просто на полдороги, знаете, на полдороги остановиться и сказать, что вам тяжело, а вы действительно хотите прийти к конечной станции. То есть вы сели, да, вот в вагон поезда, и поезд вас отвез туда, куда вы взяли билет. Вот если вы доедете до этой конечной станции, то вас ждет вот эта вот э, реализация, да, вот о чем мы говорили, чего ждать весной, да, что, чего, чего мама ждать? Реализации задуманного. Но опять-таки во втором варианте здесь нужно поработать немножко больше. Чего я вам всем и желаю. Вообще прекрасно получился расклад. Как по мне он был очень э, интересным, необычным и... Каждый раз, когда делаю расклады, я, я конечно, не знаю, что в итоге мой но я каждый раз удивляюсь, что это очень... Знаете, во-первых, во в двух вариантах очень много выпадает старших арканов, а говорит о правдивости всего существующего в вашей жизни, да, по-настоящему важности этого момента. И то, что карты повторяются в двух вариантах, говорит о том, что на самом деле Вселенная вас видит всех сразу и понимает у каждого свой какой-то нюансик, но в целом вы движетесь в этом направлении. Здесь вот чувства, о которых мы говорили – это такая, знаете, для вас пока неизведанная территория, вы пока ощущаете это на уровне, во втором варианте, если говорить, на уровне страсти больше, да, тут жезлов, там дьявол выпадал, у вас пока нет ощущения, что такое сердечный потенциал ваших чувств, но это все для вас в будущем, потому что вы сейчас пока немножко не осознаны. Вот. Поэтому вами легко манипулировать другим людям, которые уже дошли э, до вот этого понятия, и они понимают, как можно людей более неосознанных. Вот в этом, понимаете, есть эта манипуляция дьявольская, когда человек, обладающий высоким интеллектом, он может манипулировать человеком, который пока неосознан. Поэтому, когда вы уже на другой ступеньке развития, вам и хрен кто проманипулирует, понимаете? Вот в этом есть суть, почему мы этим всем смотрим здесь, что происходит. Потому что, когда человек достиг какого-то понимания жизни, ему очень легко, ему очень легко видеть все со стороны. Причем сразу. Это не есть, конечно, прям вот... Э Иногда даже скучно, да, когда ты видишь все сразу. Хочется все-таки, чтобы была загадка, раскрывать, каждый раз видеть отношения с разных сторон, по-разному. Да. Но вот к человеку осознанному всегда видна суть суть отношений, суть людей, суть разговора. При новом знакомстве осознанный человек, конечно, сразу определит, кто перед ним. Человек, который его обманывает, либо настоящая личность, которая действительно хотел бы взаимодействия. Вот в этом и была наша сегодня тема с «Чего ожидать от весны?». В первом варианте были чувства, а в втором варианте, что человек наконец-то приобретет тот уровень осознанности в будущем, который позволит ему стать на ступенечку выше и прочувствовать еще больше свою жизнь. Ну что, я вам всем желаю удачи. Пишите, очень рада была побыть с вами. Ну, как всегда жду ваших комментов лайков и все чего вы там напишите э, все все сказала <связать> пойду отдыхать всего доброго пока!